совсем другое, совсем другое море, вот такое море я люблю, посмотрите, чистенькое, классный вход, песочек отличный, просто класс, Хилтон пока топчик. Поняли? Бронируем смело. Хилтон Фургади — это прекрасный вариант и по очень классной цене. Ссылка.